После выбора необходимого документа основания в списке документов в меню «Создать на основании» доступны две команды для создания документа. Заявка на оплату аванс. Заявка на оплату. Пункт «Заявка на оплату аванс» выбирается в случаях, если оплата работ или услуг по договору производится до предоставления контрагентам документов, подтверждающих факт выполнения работ или услуг. Для просмотра наличия или отсутствия признака переходим в документе основания в табличную часть на вкладку «Условия оплаты» и проверяем установку пометки «Признак аванса». Если пометка установлена, данная операция возможна. Если документ основания не соответствует описанному выше условию, то появится предупреждение от системы, что означает о том, что нужно выбрать пункт «Заявка на оплату» после предоставления документов, подтверждающих факт выполнения работ или услуг. Заполнение заявки на оплату аванс будет аналогичным заявка на оплату, поэтому рекомендуем посмотреть данное видео по ссылке.